Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам зарождение цветоноса. Вот эта маленькая выпочка на растении. Это будущий цветонос. Мы за ним понаблюдаем, за его ростом. Я буду... Сегодня я выложу все стадии Роста цветоноса до его цветения. После первого видео о цветоносе прошло три дня. Посмотрите, пожалуйста, на размер цветоноса. Он уже полтора сантиметра. Буквально за три дня цветонос подрос на целый сантиметр. Пока. 12 дней назад я снимал первое видео о зарождении цветоноса. Вот на сегодняшний день наш цветонос такой. 4,5 см длина. И стал толще. До свидания. Будем дальше наблюдать за развитием цветоноса. Со дня первой съемки нашего цветоноса прошло ровно две недели. Цветонос хорошо подрос. Он уже около 7 сантиметров. Скоро надо будет его прикреплять к опоре. Это делаем очень аккуратно, так как цветоносы очень хрупкие и очень легко ломаются. До свидания. В следующем видео я покажу, как развивается цветонос дальше.